Три, два, один, понеслась! Всем привет! Меня зовут Глеб, и сегодня я хотел бы рассказать вам, как я бросил курить при помощи вейпинга, как изменилась моя жизнь после того, как я забросил эту вредную и дурную привычку. Как сейчас, помню свою первую сигарету. Мне было 6 лет, и мы с другом гуляли на улице, нашли какую-то непонятную пачку сигарет и решили попробовать. Желание быть похожим на взрослых взяла свое. Спрятавшись в кустах, сломав одну небольшую палочку и засунув между ней сигарету, мы сделали 2-3 затяжки. Было неприятно, поскольку курить мы не умели и не знали, как это делается. Поэтому мы решили забросить это дело навсегда, поскольку вонь и запах изо рта нам не сильно-то и понравился следующий опыт курения произошел у меня примерно в 2009 году мне тогда было 15 лет после школьных экзаменов все мои одноклассники пошли за школу ясен пень покурить стояли мы с ними вместе и мне что-то тоже очень сильно захотелось просто попробовать что это такое почему так всем это нравится я у них взял сигарету и именно с того момента я и начал курить на постоянной основе в минске сигареты стоили очень дешево и продавали их мне практически везде потому что в 15 16 лет я уже был под 2 метра первое время сигареты не вызывали у меня ничего, кроме как удовольствия. Они не мешали мне заниматься спортом, родители ничего не замечали, наверное, и по окончанию школы, когда я поступил в университет, я твердо решил бросить курить, но зачеты, сессии и различные студенческие мероприятия возвращали эту вредную привычку. В 2012 году, выйдя очередной раз на перекурс со своими однокурсниками, я увидел парня, который стоял с какой-то огромной железной трубой, из которой шел пар. Мне стало интересно, что это, поскольку про вейпинг я тогда ни разу не слышал. Я подошел и поинтересовался, что это такое в ответ я услышал почти 10 минутную лекцию о том что это такое как это работает куда что заливается как куда заряжается и все в этом духе самое интересное что я точно помню что у него отработал от аккумуляторов 18650 ну или какого-то подобного формата поскольку они были невероятно огромные я просто таких ранее до этого не видел конечно же на тот момент я не понял ни слова вот для меня это казалось очень сложно поскольку нужно было каждый день что-то заряжать нужно было перематывать нужно было какую-то штуку куда-то приходить в общем, мне это вообще не воодушевило никаким образом, и мне просто было неинтересно. По окончанию универа я был курильщиком со стажем в 7 лет. Курение стало плохо сказываться на моем здоровье, я стал задыхаться на тренировках, мне сложно было бегать кросы, кроссы, я не мог уже спокойно отстоять на площадке баскетбольные 2 часа и я понял, что нужно завязывать с этой дурной привычкой, поскольку до добра на меня не доведет. Я был всегда уверен, что бросить курить для меня не составит никакой проблемы, но это уже стало как частью жизни, это своего рода привычка. Первые попытки привели к тому, что ожидание от троллейбуса превращалось в вечность, поход до работы, который занимал 700 метров, превратился в 7 километров я становился злым очень много кушал и это было не так просто то есть я просто не мог бросить курить просто просто просто нормально. моя борьба с курением длилась очень долго и я в ней всегда проигрывал но до одного прекрасного момента когда мой хороший друг занялся вейпингом да так что его можно было называть фанатом своего хобби он предложил мне перейти сигарет на вейп я очень плохо отнесся к данной идее но он вообще меня не слушал вручила мне какой то там кангер на 30 ватт непонятный бачок и дал премиальную жидкость на пару дней за три дня парения я ни разу не прикоснулся к сигаретам. Я был в шоке и решил в итоге заказать себе какую-нибудь электронную сигарету из Китая. Поскольку я парень рисковый, я первым делом решил заказать себе механический мод под названием Simple и дрипку мутация. Чтобы вы понимали, насколько все было плохо, аккумулятор, который я купил в Минске, стоил дороже всего того, что я заказал из Китая, а именно механического мода, дрипки, кантала и зарядного устройства. Собрав весь этап, я начал парить, мне все очень нравилось, я парил жидкость с нулем никотина, она была естественно самодельная, но со временем нехватка никотина дала себе знать, и я начал парить и курить. Длилось такое смешение табака и вэппинга примерно год. Через некоторое время меня это задолбало, я решил полностью слезть сик. 8 октября 2016 года я настоятельно решил забросить это дело выкурил свою последнюю сигарету купил соответствующий сетап и больше никогда не притрагивался сигаретам да на некоторых тусовках там флетах, дискотеках как угодно это называйте иногда хочется покурить сигареты даже пробовал иногда покурить сигареты но сделав две-три затяжки становится противно этот привкус во рту вонь Фу, поэтому я решил на данный момент я уже два года пользуюсь одним устройством. Это старый добрый драк и вторая сирена. Они пережили сотни тусовок и миллионы падений, что мы только с ними не делали. Кстати, видео, что мы сделали с этим драгом, вот, можно вот здесь вот посмотреть. Или здесь, я не знаю, с какой стороны оно будет. Сигаретная затяжка в сирене меня полностью устраивает. Естественно, у меня есть устройство, которое создают большое количество пара. И по систему у меня тоже есть. Одна у нас в машине, на случай того, если я забуду основное устройство на работе. Вторая дома есть по той же самой причине. Но все-таки сигаретная затяжка захватила меня полностью. Какой же вывод следует из всего вышесказанного? Вейпинг действительно помог мне бросить курить. Мне стало легче жить, заниматься спортом, пропала одышка от того, что я поднимаюсь на третий этаж или от небольшой пробежки. В общем, жизнь стала лучше. Если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу вейпинга, задавайте их в комментарии, я с радостью отвечу на все. Все? Что ты делаешь? Морьба, Пу, морьба, морьба, морьба, морьба, если я забуду основное устройство на работе. Третье в самолете, в велосипеде четвертое лежите, не забудь только... На данный момент я уже два года курю. Мне было 6 лет, мы с другом гуляли. Да. Да.